Итак, Девы, приветствую вас. Несмотря на сложное время, все же хочу продолжить вести свой канал. И давайте попробуем посмотреть, что будет у вас происходить в апреле месяце. Итак, 4-5 числа произойдет, наверное, одно из последних таких жестких соединений сложных, как Марс и Сатурн. Для вас это дом работы. И, и также здоровье. Поэтому, наверное, это время, когда лучше как-то максимально сдерживать свои энергетические порывы и переводить их в какое-то благоприятное русло. Ну, кстати, очень хорошо просто поработать, сделать что-то полезное для своих близких. Плюс 5 числа еще и Венера, планета Любена, переходит в Рыбы. Рыбы – это для вас символический седьмой дом. Седьмой дом – дом партнерства. Рыбы… Венера, вернее Венера в рыбах она чувствует себя очень гармонично она здесь находится в своей силе у многих из вас появится желание образовать, знаете, такую чувственную гармоничную связь со своими партнерами вы станете более мягкими, чуткими, эмоциональными отзывчивыми, эмпатичными и я могу сказать, что в ближайшие три недели они будут максимально благоприятными для создания гармоничных партнерских взаимоотношений обязательно ими воспользуйтесь с 11 по 12 Меркурий поменяет знак, он перейдет из Овна в Телец, это ваш символический девятый дом, он связан с дальними дорогами, путешествиями. Ну, наверное, вот если вы планируете какие-то поездки, переезды, то вот лучше планируйте их вот где-то уже после 10 числа, они придут наиболее благоприятно. И также откроется здесь у вас дорога для того, чтобы ну, с кем-то познакомиться. Ну, как и гармонизировать отношения с имеющимися уже партнерами, так и познакомиться с какими-то другими, для создания крепких взаимоотношений на долгие годы. Далее, с 15 числа смотрим Марс, планета войны. У нас такая агрессивная, она наконец-то из водолея переходит тоже в ваши рыбки. Ну, о чем это говорит? О том, что вы станете более активны, более э, такие деятельны в партнерских взаимоотношениях. Но, но активность, она ваша будет, знаете, такая неявная, а скрытая, она будет более такая хитрая, тонкая, дипломатичная, э, размытая, и э, многих целей вы станете добиваться какими-то такими скрытыми путями. То есть вы не будете идти за открытым забралом, а все будете решать очень тихо, скрытно. Знаете, есть такая поговорка, что кривая дорога приводит к цели вернее, чем прямая. Вот будете этим пользоваться. 16 апреля, что тут у нас произойдет? Так, здесь у нас будет полнолуние в, да, полнолуние в весах. Весы для вас второй дом, это дом денег. Ну, смотрите, здесь вы можете решить какие-то вопросы, связанные с вашими финансами, Придет понимание, как это нужно сделать, как это правильно сделать, как правильно их распределить или как их получать. Ну, в общем-то, вот что-то касаемо финансов. Понимаете, придет как о вот как правильно развиваться в финансовой сфере, для того, чтобы они у вас были, чтобы они к вам постоянно поступали. А далее, с 18 по 19. Значит, это немножко неблагоприятные дни, поскольку здесь будет образовываться тао-квадрат между кармическими узлами. с упором на Сатурн, Сатурн Водолея. Значит, смотрите, здесь опять же у вас будет тема работы возникать, работа, здоровье и, ну, я бы сказала так, что постарайтесь в это время, в этот период быть максимально осторожными, следите за своим здоровьем, не нервничайте, лишний раз не переживайте и не конфликтуйте. С 20 апреля... Солнце перейдет в знак, кстати, телец, общая энергетика станет более мягкой, более такой, направленной на какие-то такие скрытые процессы, на мир, на смягчение всего происходящего вокруг. Ну и с 26 по 30 апреля. Произойдет э, точное соединение Венеры, Юпитера и Нептуна в знаке зодиака Рыбы. То есть, это один из наиболее таких сильных худажных асп аспектов э, в этом году. То есть, это время, когда можно рисковать, загадывать желания, надеяться на. Какую-то встречу очень важную, роковую в вашей жизни, которая принесет вам большую радость, счастье, удачу. Ну, в общем-то, рассчитывайте на подарки судьбы. Думаю, что вот это время можно сравнить. Вы знаете, вот есть в астрологии такое понятие, как ворота Золушки. То есть это аспекты большой удачи. Вот что-то будет открыто в это время. Обязательно используйтесь им. Держите настиж распахнутые руки. С, да, ну и закончится этот замечательный месяц у нас началом коридора затмений, который начнется 30 апреля знаки Зодиака Телец. Телец для вас это девятый дом и продлится до 16 мая. Значит, девятый дом у нас непосредственно связан с темой переезда в дальних дорог, путешествий. Ну конкретно, конкретно, ну также еще философии внутренней, ну конкретно чего он к вас коснется, как он у вас пройдет. Я постараюсь еще сделать отдельный прогноз, выложить его позднее. Но, скорее всего, для вас эта тема, наверное, будет связана с какими-то дальними дорогами, причем неожиданными, поскольку здесь еще у вас находится в тельце, ой, находится Уран. А Уран всегда дает неожиданные события в нашей жизни. Ну что ж. На этом я прогноз на этот месяц заканчиваю. Надеюсь, что он будет апрель достаточно для вас удачным. И до встречи в следующем периоде.